Приветствую вас, рыбки, рыбулечки, рыбусточки! Поздравляю вас с наступившей весной. Большинство из вас уже отметили свои дни рождения. Желаю вам счастья, удачи в этом году! И чтобы вы были красивыми, как эти цветы! Кстати, это подарок для моей домашней рыбы одной. Ну и надеюсь, что в ближайший период, когда Венера вступит в свои права, вместе с Солнцем начнет астрологический Новый год. С 21 марта она соединится с Солнцем и пробудет практически весь период до 13 апреля, включительно в знаке Здиака Овен. И практически будет находиться все время в соединении с Солнцем. Венера в Овне она придаст вам... Такой решительности, смелости, страсти, желания брать всего ну, свое нахрапом, все и сразу. Очень страстная, очень интересная, позитивная. Она может вам давать множество интересных знакомств. Но они могут быть яркими, но не продолжительными. Но тем не менее, вас это не очень сильно смутит. Я думаю, все равно вы в целом останетесь довольны этим периодом. Что еще хочется сказать? Хотелось бы пожелать вам воздержаться в этот период от импульсивных трат финансовых. Старайтесь быть продуманными, экономными, бережливыми, поскольку вам потратить денежки захочется. А восстановить потом финансовые ресурсы будет не так-то просто. Учитывая, что Венера идет по дому денег, по второму вашему дому, вот она у нас зайдет, давайте мы ее тут распишем, 21-22 числа. Вот она входит в соединение солнышком и практически все время будет находиться в вашем финансовом доме и будет образовывать достаточно неплохие аспекты, благоприятные к различным планеткам. И она дает аспект неожиданности, приятных встреч романтичности учитывая что до 4 числа до 4 апреля меркурий отвечающий за общение будет находиться в вашем знаке и будет идти на соединение 4 апреля нет в конце месяца он соединится уже полностью с нептуном и придаст вам знаете такую глубокую психологичность романтичность интуитивность вам совет больше рассчитывать на то что вы чувствуете тем чем на то что вы думаете вы очень будете знаете как-то так творчески настроены гармонично психологично по отношению ко всему окружению и здесь есть сильное указание на то что вы будете в этот период как никогда притягивать к себе других людей другое окружение к вам будет тянуть как магнитом постарайтесь Постарайтесь не ошибиться, поскольку Нептун он еще и, знаете, может немножко вводить вас в эйфорию, в некоторую рассеянность ваше мышление. Постарайтесь не делать никаких резких движений, просто вот мягко плывите себе по течению. Скорее всего, что этот месяц будет для вас достаточно спокойным, отдыхающим, умиротворенным месяц, когда вы получаете удовольствие и наслаждаетесь без, без каких-либо будет форс-мажоров проходить обратите внимание на 28 число 28 числа состоится полнолуние в знаке зодиака весы и, и это у нас говорит о том, что ну, на, на вас в принципе особо сильно это полнолуние не должно отобразиться, кроме таких моментов, как импульсивность финансовых затрат, может быть немножко быть такая ну, ну все-таки я больше дисклоняюсь к деньгам. Вот захочется на что-то потратить денежки. Ну, хорошо подумайте. Семь раз подумайте, прежде чем захотите во что-то вложиться. Не очень благоприятное время для вложений. Любовь. Ну, учитывая, что Марс в течение всего периода будет идти по, э, по вашему символическому, так, раз, два, три, четыре, дому семьи, то... Это указание на то, что вы очень много внимания будете уделять своим каким-то семейным делам, обязанностям. А, ну, я не вижу здесь большой вовлеченности в любовные отношения. Вот не вижу я большой как-то у вас эта сфера будет задействована минимально. Вот такое впечатление, что вот лично вы для того, чтобы чего-то ну, как-то добиться или достичь, не особо будете активничать, ну, если это касается личной сферы. Для дома, для семьи, да, можете что-то сделать, но как-то так основная ваша активность будет это где бы взять денежки для того, чтобы хорошо отдохнуть. Вот примерно так. Или, может быть, захотите э, что-то приобрести крупное, полезное для вас, красивое для вас. Сделать что-то для себя, для своей внешности, как-то себя украсить, улучшить. 4 апреля Меркурий перейдет в ваш финансовый дом. И здесь, конечно, вы ну, буквально сорветесь в плане того, как бы заработать возрастет важность коммуникаций, общения, новые знакомства будут удачными. Кстати, не исключены знакомства на, для получения собственной выгоды, для, для удовлетворения своих каких-то материальных потребностей, ну какие-то взаимовыгодные. Так, идеальными будут Знакомства, основанные на общих интересах. Обратите внимание, все эти зеленые аспекты, которые никаких угроз, в общем-то, катаклизмов в вашу жизнь не несут. Единственный здесь момент, здесь возможна ситуация, которая от вас не зависит, придется что-то решать или быть вовлеченным. В дела своих родственников, каких-то соседей или людей, которые где-то находятся недалеко от вас. То есть, не будут в эпицентре событий, а вы будете там как-то близко что-то помогать, решать. Так, новолуние 12 числа в знаке Зодиака Овен. Здесь, конечно же, очень активно у вас, опять же, сфера финансов, несет обновление. Смотрите, вот именно после, если вы захотите что-то продать, то делайте это на сразу же после новолуния. Очень хорошо продавать. Первые, первая неделя. Ну, также это период хорош для каких-то коротких поездок, сделок. В общем, всего того, что не требует ну, длительного внимания, длительных вложений. Что еще? Ну, у вас сфера любви все-таки большей степени включится астрологически уже в следующем периоде, во второй половине апреля, но мы это посмотрим. Это уже в следующем прогнозе. Сейчас небольшой небольшой второй прогноз. и так как рыб будут воспринимать окружающее окружение? Ну, здесь выпала восьмерка мечей. Может быть, ситуация, когда вы будете находиться в состоянии непонимания куда идти куда двигаться дальше что делать но ну, вас как-то не до конца будет все устраивать и может быть очень сильная такая эмоциональная вовлеченность в какие-то внешние процессы полудня -вне. знаете такая эмоциональная нестабильность может быть теперь или же еще эмоциональная закрытость закрытость тоже может быть это для окружения как будто бы вы сами в себе все держите. Давайте посмотрим, какими порадуют ли вас финансовые дела. Это интересно, порадуют ли вас финансовые дела в этом периоде до, до 13 апреля. Здесь выпала карта справедливости. Справедливость это сколько вы вложили, столько и получите. То есть, если все по-честному, все, что вам положено по закону, вы это получите. Ну, особенно хорошо для тех, кто работает по контрактам и работает официально, кто имеет официальную занятость. Давайте спросим, что ожидают те, кто находится в крепких семейных взаимоотношениях. Здесь ситуация папа. Значит, здесь все стабильно и без изменений. Это семейная карта, семейных уз, крепких, надежных. В общем-то, все идет в сын чередом. Что будет у рыб, которых в любовной сфере что ж ты да, отрыв в любовной сфере в данный период здесь а смерть смерть это перерождение перемены какие-то кардинальные так как было не будет ну давайте уточним что у нас здесь тут некий король Пентакливый, денежный король, мужчина, кое очень интересный. Значит, здесь такая ситуация. Или же вы с этим человеком расстанетесь, или в ваших отношениях что-то изменится и не будет так, как было. Будет по-другому. А как будет? Ну, здесь звезда, надежда. Надежда на взаимоотношения с таким человеком. Может быть, ожидание такого человека, который вам поможет, материально поддержит, который будет с вами рядом, серьезно, долго возьмет за вас ответственность. Для мужчин, возможно, вы сами станете для кого-то таким человеком, который будет готов брать на себя серьезные обязательства теперь ситуация по работе что ожидает рыб на работе Ну здесь все стабильно по десятке пентаклей здесь все очень четко слаженно есть, работа в одном коллективе теперь что ожидает во взаимоотношениях с теми партнерами которые уже есть на, по состоянию на здесь и сейчас любые партнеры это и работа это и отношения что ожидают ну здесь тоже без изменений четверка кубков то есть вы лениво сидите ждете пока вас обслужит. И что ожидает вас карьере? Ну, карьера и совет. Что ждает рыб в карьере, карьерных делах, устремлениях, высших целей? Здесь девятка пентаклин говорит о том, что кто-то вас захочет подсидеть, кто-то захочет украсть лакомый кусочек. Вы можете находиться в состоянии защиты, будете защищать свое. Но ну, у вас это получится. Вы своего не упустите. Ну и главный совет для вас супер тройка кубков радость радость счастье праздник то есть это время когда вы можете не напрягаться расслабиться и приятно проводить время со своими любимыми знакомыми с теми людьми которые вам по душе устраивать праздники то есть я так понимаю что у рыб праздники продолжаются ну что ж желаю вам хорошего благоприятного периода обязательно ставьте лайки комментарии оставляйте если вас что-то заинтересовало или имеете какие-то поправки к моей работе надеюсь что была для вас полезна. И до встречи в следующем периоде